Приветствую всех, и в этом уроке мы перенесем и добавим анимации к нашему проекту. Я буду брать анимации из Advanced Locomotion версия 3. Переходим в Character, Mannequin, Animation, и здесь у нас есть анимации. Давайте посмотрим Idle. Нам нужен Idle Adaptive. и мы будем делать экспорт asset action экспорт выбираем папку я возьму папку render animation и здесь сразу я введу имя для того чтобы потом не путаться то что это у нас idle и мы это сохраним экспорт также что нам может понадобиться нам может понадобиться crouch давайте сразу action экспорт Кроуч. Жмем сохранить. Вот такая у нас анимация. Также у нас есть здесь переходы. Так нам нужны переходы. От обычного айдла до кроуча. Так, это у нас кроуч с левого на правый. Это у нас кроуч left to crouch Left to рф Нам нужна эта анимация. сетек экспорт и также нам нужно Я не вижу здесь анимации, но в принципе мы можем проиграть эту анимацию в обратном порядке, и это будет как бы анимация, как он встает. Поэтому это не проблема. Дальше нам нужны анимации Locomotion. Здесь нам понадобится N Walk Backward. Хотя, я думаю, нам назад анимация и не понадобится. Нам просто нужна ходьба вперед. И также нам нужен бег вперед. Так, Кран И что нам еще понадобится? Валк Форвард нас интересует конкретно анимация, где персонаж стартует с левой ноги, это CLF Walk F и также я думаю мы можем взять анимацию под названием LF Forward LF Walk Forward делаем asset action экспорт сразу редактируем имя следующие анимации что нам нужны нейр у нас есть здесь различные анимации так, у нас есть land у нас есть jump у нас есть такое падение и у нас есть вот такое падение это все мы экспортируем asset action export Так, и что нам еще может понадобиться? Нам может понадобиться offset в дальнейшем, поэтому давайте сразу его перенесем. Нас интересует конкретно forward down, forward up и также обычный forward. Остальные нас не интересуют, поскольку мы двигаемся только по двум осям. Asset, Action, Export. Вроде бы как мы все анимации экспортировали. Если нам понадобится что-то еще, то мы сможем их экспортировать. Это мы можем закрыть. И теперь давайте добавим их к нашему проекту. Манекен, анимейшн. И сюда мы делаем импорт. Находим, куда мы их импортировали. Берем все эти анимации, жмем открыть. СК манекен скелетон выбираем и жмем импорт all. Ждем пока наши анимации добавятся и теперь мы можем приступить к замене стандартных анимаций. Давайте откроем анимационный blueprint и также откроем blend space нашего передвижения. Так, что мы здесь делаем? Убираем Idol, убираем волк и убираем Run. Находим Idol, ставим Idle. Находим волк. Давайте вот Run. Вот волк. Это мы заменили. Теперь перейдем в анимационный блупринт, и здесь нам нужно заменить jump. Нам нужен jump. Дальше находим jump loop. Это у нас э, так jump fall loop. и также jump and это у нас land compile save и давайте посмотрим анимации у нас изменены но мы видим то что у нас если мы двигаемся да то у нас персонаж приземляется и как бы едет по земле давайте это исправим нам нужен из NotenAir. И здесь нам нужно указать если меньше точка двух. Давайте посмотрим. У нас все равно персонаж едет. Давайте заменим time remaining ratio and land, compile-save, посмотрим. Он у нас все равно едет, нам нужно увеличивать значение. И давайте кое-что добавим. Во-первых, здесь тоже поменяем точка .2 заменим эту функцию на time remaining ratio n. И здесь мы кое-что допишем. Здесь укажем точка .2 достанем скорость и проверим если скорость больше нуля делаем select и подаем сюда то есть мы будем менять значение при котором наш персонаж сразу начнет двигаться давайте здесь если у нас больше нуля, то мы установим 0.5. Если же нет, то точка 2. Compile save. Проверим. Ну, сейчас у нас поменьше. Значение. И давайте сделаем, наверное, здесь э, точка 5 смешивания. У нас все равно недостаточная. Недостаточная скорость. мы выставим один. Да, если мы выставим один, у нас в принципе будет неплохо все выглядеть. Если мы стоим на месте, то у нас приземление нормальное.